Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка, опять из небесными пришел кабель, также здесь есть несколько объектов, которые нам необходимы для того, чтобы проверить работоспособность этого кабеля, опять это медиаплеер Zido, также мы модернизировали ноутбук Toshiba A660, 1EM, а именно меняли дисковод на салазки, в которые установили дополнительный жесткий диск есть у нас данный дисковод кстати есть тоже кабель один, который подключается по usb 3.0 а в данном варианте пришел кабель сериала то на микро или мини сериала то m то есть 22 пиновый на 13 пиновый как раз для подключения 9 привода непосредственно приставки zido пришел он в вот таком варианте помимо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 предоставляется вот в таком варианте сама длина тоже около 30 сантиметров как и предыдущий кабель который мы смотрели и демонстрировали непосредственно для подключения жесткого диска только вот этот тот кабель уже для подключения дисковода внутри у нас находится сам кабель еще раз повторяю длина 30 сантиметров и находятся разъемчики гонря которым непосредственно и подсоединяется два этих устройства а именно привод и медиаплеер сейчас это я покажу проделаю вот здесь есть разъем сериал аташный вставили. да вот еще 9 диск присутствует который мы и посмотрим ввиду того что у меня blu-ray привода нету есть 9 только привод поэтому и диск То есть вот мы его благополучно и установили Сейчас посмотрим как это все друг с другом взаимодействует непосредственно Там кабель DVD привод кстати у кого есть Blu-ray привод либо 4k Blu-ray привод то есть можно здесь использовать если есть такая необходимость. сейчас мы это все дело подключим непосредственно к источнику воспроизведения и посмотрим подключится ли этот DVD привод непосредственно на отображаемом меню данной медиаприставки смотрим видим все прекрасно у нас подключилось все воспроизводится даже меню показывает DVD на котором можно выбрать те или иные варианты эпизодов либо настроек по звуку и так далее. Данный кабель рабочий, причем в технических характеристиках непосредственно видеоплеяра Zido было указано, что к нему также можно подключить и внешний привод там DVD-ром, -ROM, CD-ром, -ROM, Blu-ray-ром и так далее. Blu-ray 4K. И все это будет благополучно воспроизводиться непосредственно данным видеоплеяра. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.